Всем привет, советую досмотреть это видео до конца, поскольку тут будет очень важная информация. Недавно прошли слухи о том, что YouTube могут заблокировать, сами знаете за чего. Я надеюсь, что этого не произойдет. Ну а если все-таки произойдет, то чтобы меня не терять, вы должны подписаться на мою группу вконтакте. Тут я буду выкладывать новости по поводу моего канала и что я буду делать с ним, когда заблочит YouTube. В любом случае, вы сможете смотреть YouTube через VPN. Что ж, у меня все, спасибо всем за просмотр, всем пока.